Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я покажу вам обзор моего номера и что в моем номере есть. Мой номер находится на первом этаже, 1209. Так, вставляем карточку и начну с коридора. Здесь вот такие вот находятся вместительных два шкафа. В этом отделении полки, куда можно разместить всю свою одежду, если, допустим, вы приехали большой семьей. Здесь находится сейф. Также находится внизу полка, куда также можно положить э, какие-то свои вещи. А, как я говорила уже э, в своих предыдущих видео, сейф я взяла в первый же день, когда приехала в отель, э, за 10,5 евро. Но я отдала э, за сейф в лирах, и с меня взяли 75 лир, то есть оплата сейфа за сутки составляет полтора евро. Следующее, здесь вот такое вот большое отделение в шкафу, здесь находятся вешалки, здесь вот три комплекта тапочек, так как мой номер рассчитан на трех людей, Вешалок тоже здесь достаточное количество. Сверху тоже проходит большая полка. То есть даже если у вас будет с собой много вещей, места вам хватит. Также в шкафу имеется вот такой вот пакет. Это пакет для прачечной, если вы вдруг решите воспользоваться услугами. Есть вот такая вот ложка для обуви пластиковая. И есть вот такая вот губка. Смотрите, здесь прайс прайс по услугам то есть указаны все тоже цены в евро а, то есть видите здесь на всех языках и на английском на немецком и на русском а, и на турецком то есть сколько будет стоить непосредственно сдать в прачечную конкретную вещь так посмотрим что здесь а, ну, в принципе, это все одно и то же, одинаковые цены. вот, просто сделано в трех экземплярах. А, кстати, также я узнавала на ресепшене то, что утюг здесь можно брать в отеле, но это тоже входит как бы в услуги прачечной. Естественно, утюг платный. Так, теперь переходим с вами в ванную комнату, в санузел. Вот здесь у меня особенное восхищение. Мне очень в данном отеле нравится, и в данном вообще номере очень нравится моя вот эта ванная комната. Во-первых, она просторная. То есть, неважно, одна я тут проживаю, да, или нас было бы несколько человек, допустим, я бы жила с семьей. Тут места просто предостаточно. Во-первых, большое зеркало. Есть также вот это вот маленькое удобное зеркало. Что имеется? имеется жидкое мыло здесь полотенце вот здесь кстати лежал пакетик ну, то есть для личных принадлежностей каких-то для личной гигиены то есть сюда они вот эти вот пакетики кладут ну что также мусорное ведро это как бы в принципе такой атрибут естественный фен рабочий то есть работает все нормально Мыла здесь не было такого вот кусочков. Именно только вот жидкое. Я с собой мыло всегда вожу. Вот, смотрите, вот здесь вот в такой коробочке много всего лежит. Здесь есть, смотрите, булавка, иголка, нитки, пуговица. Это шапочки. Шапочки для душа. Тут ватные диски ватные палочки, расчетка, и вот даже вот такая вот палочка, я правда не знаю, для чего она, вот и даже там какой-то пакетик лежит. Что за пакетики, честно, я не знаю тоже. Двигаемся дальше. Теперь посмотрите вот на эту душевую кабину. Она вообще сделана просто отлично. Во-первых, смотрите, какого она большого размера. То есть тут вам мыться точно не будет тесно потом мне очень нравится что сделан очень высокий бортик снизу то есть бортик вот примерно вот такой вот высоты это кстати очень важно потому что когда вы будете мыться как бы под каким напором у вас не лилась вода она на пол выливаться не будет проверяла лично на себе вот. то есть слив работает хорошо ну поскольку может быть сейчас не пляжный сезон и песка как такового и нету, поэтому он как бы не забивается, все чудесно. Вот, как я уже сказала, вода не выливается в общую ванную комнату. Ну, также у меня по приезду здесь лежало три полотенца ванных, поскольку номер рассчитан на троих. Также здесь полотенца висели дополнительные, ножная тряпка, вот, а также вот здесь вот жидкое мыло. Кстати, что также хочу сказать, что мне здесь особенно понравилось, это несколько различных видов леек от душа. То есть есть, во-первых, кран. Если вы, например, просто пришли с пляжа и решили просто, допустим, помыть ноги, вы прогулялись, это же очень удобно. То есть не нужно вам как-то большую вот эту вот лейку побрать и открывать большой вот этот вот напор. Если вы захотели помыть голову, вы включаете вон ту лейку. Она, то есть, отлично, с хорошим напором льет. И, то есть, вы полностью, в принципе, можете не только голову помыть, но и сами помыть. И в то же время, вот, для удобства сделана вот эта замечательная лейка. Льет воду чудесно. То есть, никуда ничего не разлетается. В общем, я очень довольна. Вот, просто очень довольна. Также хочу добавить, что напор воды прекрасный То есть и самое еще главное что у кого-то в отзывах я читала что пишут что воду надо сливать долгое время чтобы она прогрелась мне этого делать не приходится то есть я вот только прихожу вот только открываю кран у меня сразу же идет хорошая горячая вода то есть если сделать кран по максимуму идет кипяток ничего сливать не нужно, ждать тоже не нужно то есть, все чудесно, все прекрасно. Ванной комнаты я очень довольна. Так, переходим дальше. Переходим теперь к саму, так скажем, спальню. Как я вам уже в своем первом видео по приезду показывала, ну, там был вечер, было темно, и, возможно, не так хорошо все было видно. Вот так вот выглядит мой номер. У меня здесь две, получается, кровати, одна двухспалка, и одна спалка. То есть мне <смех> одной просто вообще королевский номер. Ну так-то номер, конечно, да, на троих рассчитан. Например, вы приехали с мужем, допустим, и, ну если это женщина, да, с мужем приехали и с ребенком. А, мне вот очень нравится интерьер. То есть очень красивые такие картины сделали. Также, как я говорила в первом своем видео по приезду, немножко мне, конечно, напрягает тусклое освещение. Это сейчас, конечно, светло на улице и здесь, и без лампочек, в принципе, нормально. Но вечером такой полумрак создается. Может быть, конечно, и говорят, что там темнота – это друг молодежь и так далее. да. Может быть, кому-то это нравится, но я люблю, когда все светло, чтобы освещение было хорошее. Оно здесь довольно-таки такое тусклое. Так, по постельному белью. Ну, по крайней мере, мне наволочку меняют каждый день. Потому что у меня волос темный, он красится. И мне приходит менять навочку. За все время моего отдыха, получается, сколько я здесь уже, дней 5 нахожусь, простынь, один раз меняли мне простынь и пододеяльник. Вот, навочки меняют каждый день. Ну, в принципе, я думаю, чаще-то и не надо просто менять. Теперь сюда. Смотрим. Здесь находится вот такое вот замечательное как бы, трюмо с удобным стулом. То есть здесь также можете поставить все необходимое. Ну, тоже, конечно, мне интерьер очень здесь нравится. Сделано все, конечно, классно, круто. Здесь под такой вот торшер оформлено. Но, опять же, хочу сказать, тусклое освещение. Смотрите. Здесь очень удобно сделано, то есть чайник, чашки, то есть целая такая вот подставка. Это все бесплатно, а, то есть нету дополнительных оплат. Чайник, а, ну то есть вот этот вот чай, чайные принадлежности, кофе, сахар, это все пополняется ежедневно, если, допустим, вы пьете чай. Я просто его не пью, поэтому у меня как бы лежит это все нетронутое. Также стаканчики вот здесь вот. Ну, Почему-то, кстати, стаканчиков было изначально всего два, хотя номер, по сути, рассчитан на троих. Ну ладно, не, не столь это важно. А, дальше. Холодильник. Переходим к холодильнику. Вот здесь вот у нас находится холодильник. Холодильник бесплатный. В холодильнике находится вот такой вот мини-бар. Здесь, кстати, еще в холодильнике лежали вот такого же маленького размера три бутылки минералки. Я их просто выпила, но мне их пока не пополнили. Вот, а так вот лежит холодный чай. И вот фанта с Пепси. То есть мини-бар пополняется так-то тоже ежедневно. По, ну, как бы по, тому, по мере того, как он заканчивается. И вот две бутылки воды. Когда я приехала в отель, ну, и заселилась в номер, вот так одна бутылка стояла, одна лежала в холодильнике. По телевизору, смотрите, я сейчас включила телевизор, хочу просто вам показать, какие каналы здесь есть. То, то есть вот этот канал, по-моему, «Россия-24», вот этот вот идет «Европа», Тв, «Рус-Европа». Это, по крайней мере, русскоговорящие, то есть это первый канал. ТНТ, СТС Интернешнл, ну здесь, честно говоря, в основном идет все время магазин на диване. И вот РТР. Так, это все, это уже иностранные. Ну, в общем-то, я хочу сказать, в принципе, 5 каналов. То, что показывает, это довольно-таки неплохо. Хотя, если вы ну, что-то свое хотите привести, берите с собой на флешке. Если вы вдруг хотите по вечерам, например, какой-то фильм смотреть, или, может быть, какие-то мультики детям включать, привозите с собой тогда на флешке. Также по кровати. Кровати жесткие, не продавленные. Подушки, честно говоря, не особо удобные. И когда вот после ночи просыпаешься, у меня даже немного шея затекает. И как тут потом приходится в течение дня расхаживаться, немножко шею массировать. Ну, даже вот видно. Как бы я вам покажу поближе. То есть подушка такая, знаете, своеобразная, немножко даже на блинчик похожа. Вот, я, конечно, дома привыкла спать на ортопедических. Ну, если у кого-то проблемы с шеей или с позвоночником, если вам очень сильно принципиально на какой подушке спать, тогда я рекомендую вам лучше взять с собой в поездку, подушку, для того чтобы у вас потом никаких мучений не было. Теперь переходим с вами на балкон, точнее это даже как бы я назвала больше лоджия. Смотрите, какой у меня просторный балкон. Здесь вот такая вот есть сушилка, ну, конечно, я не скажу, что она большого размера, нет. Кстати, я сейчас вот прикрою номер, потому что здесь, оказывается вот летают вот такие вот большущие комары. Поэтому, чтобы меня ночью не зажрали, я дверь решила прикрыть. Вот, вот такая вот сушилка, конечно, да, если здесь будет отдыхать три человека, возможно, вам будет маловато, потому что здесь можно по, по максимуму, наверное, может быть, только три полотенца повесить ну или там какие-то купальники, плавки это если допустим вы в сезон приедете. Есть вот такие вот два стула и вот такой вот пластиковый столик. В принципе мне на одну было достаточно. Либо если вы приедете вдвоем, допустим пары, то вам тоже будет за глаза этого достаточно. Так, в принципе балкон не маленький. Вот такой вот у меня вид из окна. С номером мне очень повезло, я считаю, так как у меня номер выходит не окна в окна на соседний отель, что немаловажно, а именно даже частично на дорогу. Так как сейчас не сезон и не такая улица, вот эта вот дорога оживленная, здесь не шумно. То есть можно спокойно отдыхать, никакие там сигналки, да, ни шум машины, ничего отвлекать не будет. Через дорогу, как вы видите, находится целая полоса различных магазинчиков, рыночков там вот аптека ну то есть там даже вот какой-то вот типа мини-торгового центра вот также вот за вот этим вот отелем если пройти в ту сторону там находится большой базар по вот этому базару я также сниму отдельное видео пройдусь покажу как бы вам обзор сделаю вот также вот смотрите то что как я сказала хорошо что не окна в окна потому что это сейчас например не сезон и тот отель не работает, то есть шума нет. А вот если это дело, конечно, вы будете здесь в сезон, и вот какие-нибудь из последующих номеров у вас вам достанутся, конечно, это да, будет может быть не совсем удобно. Потому что и кондиционеры будут работать, и как кто-то тоже в отзывах читала, какие-то вот там вот начинают тарахтеть. То ли стабилизаторы, то ли от кондиционеров. Вот эти самые кондиционеры уличные работают. В общем, я не знаю, шум, говорит, приличный идет. Ну, а мне с номером очень повезло, я считаю. Теперь по полкам. Вот эта вот полочка. такой вот выдвижной, точнее, ящичек. Он идет с доводчиком. То есть, видите, да, он сам закрывается. Здесь вот телефон. Как мне сказали, если звонить, допустим, куда-то за границу, естественно, это все будет платно. Ну, тут вот. Какие-то коды по странам представлены. Видимо, смотря, куда вы будете звонить. Хотя, конечно, сейчас все пользуются сотовыми. Если уже звонить в Россию, то по сотовому. Но на всякий случай, как говорится, здесь это предоставлено. Ну, также есть блокнотик, карандашик. Здесь розетка рабочая. Так, это вот за коридор отвечает выключатель это вот второй выключатель вон там верхняя лампочка в потолке это вот если выключить свет переходим к следующему шкафчику кстати здесь вот еще такое уютное есть кресло со столиком пепельница но в номере курить запрещено на случай если вы вдруг решите покурить на балконе ну, то же самое выдвижной ящик такой с доводчиком закрывается тоже рабочая розетка, свет включить выключить, то есть все работает. Здесь тоже две рабочих розетки, то есть вот выключаете, выключается старшер. Правда, я не знаю, оба выключателя отвечают за старшер или какой-то из выключателей еще отвечает. За какую-то лампочку я это, в принципе, не нашла. А, смотрите, на ресепшене при заселении вот в такой вот картонной упаковочке мне дали карточку от номера. Вот она. А, ну, я, в принципе, думаю, что если вы попросите, если, допустим, у вас будет несколько человек, то вам предоставят и две карточки. И вот дали вот такую вот карточку на получение полотенеца. Где получать полотенце и в какое время, я рассказала в своем видео, когда делала обзор отеля. По кондиционеру. Кондиционер расположен очень удачно, то есть он находится в стороне и на вас дуть не будет. То есть я сейчас говорю сразу же вам и за летний период, потому что сейчас он, разумеется, работает на тепло, летом он будет работать на охлаждение. Соответственно, даже если вы будете спать вот здесь, на вас холодный воздух как бы дуть не будет то есть вы не простынете вот здесь вот находится датчик вот смотрите он сразу выставлен на самую максимальную у меня температуру на 30 тепло то есть сейчас он буквально там через несколько секунд он включится начнет работать а вечером когда здесь довольно таки прохладно и на ночь я включаю как раз таки вот этот вот на обогрев кондиционер и Таким образом я ночью сплю. Нормально не замерзаю. Хотя даже бывает такое, что я ночью встаю, если я чувствую, что мне слишком жарко, я встаю и еще и выключаю кондиционер. Вот, потому что все-таки вот эти двери, они не сильно плотные. И внизу много щелей. И тепло выдувает. Поэтому порой бывает на всю ночь приходится оставлять. Ну, в общем, как бы весь номер я вам показала. Все плюсы Какие есть в номере и что мне понравилось, я вам также рассказала. Так что, понравилось видео, ставьте мне лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Смотрите другие мои видео по данному отелю, вообще по моему отдыху в Турции и по отдыху в других странах. Вот. И встретимся с вами в следующем видео. Так что, до новых встреч. Всем пока-пока.